С юбилеем, с торжественным праздником Дня танкистов, и 72-й годовщиной крещения нашего праздника. Вас поздравляет солдат, который остался еще из немногих в живых. Мне исполняется уже 103 года. Я поздравляю танкистов с этим праздником. И вспоминаю о том, что танки и танковые войска во время Отечественной войны сыграли решающую роль в победе над, над врагом. Я не, не умоляю роли всех остальных родных войск. Они сделали все, что могли, на отлично, но решающую судьбу. Победе над немецкими фашистами я отдаю предпочтение все-таки танкам. С танками меня связала судьба с момента, того, как был призван под насрочной службу в 1937 году. Прошел обучение в танковом учебном батальоне. Потом полюбил эти танки. И решил остать, связать свою судьбу на всю жизнь с танкистами. Закончил военное училище и войну прошел практически от начала до конца. В 1941 году мы, отступая, цепляясь за каждую высотку, за каждый населенный пункт, чтобы удержать противника хоть на день, на два дня. Нам они были очень нужны. Перед самой войной, 4 пятилетку только начал строительство наших военных танков, и авиационных заводов. Их пришлось достраивать за счет эвакуации промышленных предприятий с Украины и с Белоруссии. И они заработали. Уже в конце 1941 -го года осенью появились первые танковые соединения, танковые бригады. 100 танков и первая победа под Москву, разгром немцев. Второй этап уже армии получила танковые корпуса и полный разгром то противник под Сталинградом. А уже к 43 году мы имели на вооружении уже танковые армии и полный окончательный развеял миф а с немецкой армии. Был сломан ей гребет, и в результате крупных сражений, которые произошли на профругских полях, куда Гитлер стянул все свои резервы, да не только резервы, он взял даже из-под танковую дивизию. Набрал 1200 танков. Но его мы уже встретили двумя танками армии. Произошли невиданный танковый сражения, которым в этом году исполнилось 75 лет. И танк немцы не выдержали, потеряв свыше 500 машин, откатились и больше практически уже не в состоянии были оказать какую-либо пуш. Дорогие друзья, в 1941 году, в конце ноября, я был тяжело ранен в Ростове. Пролежал ГОСП целых полгода. Потом пришлось пройти переподготовку в высшей офицерской школе. И после только этого мой начался второй заход. Уже пришлось заканчивать освобождение Украины. Прошел Молдавию, часть Румынии. Потом вернулись танк, танковые армии. Пятый танк и гвардейской армии, которой командовал Павел Алексеевич, ротмистер, первый малшего проекта Квошка. Армия, армия была резерв в главном командовании. И ее с Румынии уже вернули, потому что Белоруссия еще и Прибалтику была. И вот уже в новом варианте я освобождал Белоруссию, Прибалтику, Прибалтики за отличное выполнение одного задания, в котором мне пришлось, я командовал, был заместитель командира батальона, четырьмя танками встретить колонну, причем зайти в тыл, примерно 60 километров в тыл, оторваться от основных частей. Четырьмя танками уничтожил 12 немецких танков и закрыл выход, им выход. Он они, немцы, пытались уйти уже с Прибалтики в Восточной Пруссии, чтобы вас... закрепиться в Восточной Пруссии. А мне опять пришлось уйти с Прибалтики, погрузиться в Польшу и заканчивать окружение от Восточной Пруссии. Взять Кенинсберг. и вот Кенинсберг и Восточной Пруссии перестали существовать как немецкая территория, как стали советской территорией. И название им уже стало Калининград и Калининградская область. Потом пришлось пройти с боями по Польше и 2 мая поставил последнюю точку победную на территории Германии. Дорогие танкисты, я вас поздравляю с этим торжественным праздником. Желаю вам всем успеху боевой и политической подготовки. И действительно, современный танк – это не тот танк, на котором я начинал воевать двадцать шестеркой, да и 34, четверка, которая еще была не усовершенствована никак, до которых вы сейчас служите. С праздником, мои дорогие друзья! Слово предоставляется генеральному директору спецмаша Козишкурт Валерию Иосифовичу. Дорогие товарищи, коллеги, друзья, так случилось в моей жизни, что всю жизнь я посвятил созданию танков.